Всем привет! Так, вот сейчас время 7 часов. Какой рок у нее. У нее колеса работают. Американские или наши машины? В 2013 году. Это главная транспортная артерия Республики Алтай. Здесь у нас Москва. 4100. Не, не как запоздало. Кругом вот такие скалы. Плоскобурье какой, высоко в горах. Вот такую мы нашли долинку. И вот чем занимается там отряд женщин. Всем привет! Сегодня у нас третий день нашего путешествия. Видите, все какие радостные. А знаете почему? А потому что мы потеряли вот эту камеру. А потерял я ее. Ну, думал, в речку уронил. Уже все обследовал, берег. Ну, вроде близко не подходил. А оказалось, она здесь, в палатке. Андрей говорил, ладно, завтра найдем. Ну, я, конечно, надеялся. Но были маленькие сомнения, маленькие. Вот. А утром они укрепились сомнения. Потому что я обследовал весь берег. Что только не нашел. Нашел зубную щетку. Нашел рыбью голову. Нашел, я не знаю, банки всякие алюминиевые. Вот здесь вот я все обследовал. Думаю, ну как я? Я дальше вот этого камня не заходил. Но камера наслась, та -дам. Так, вот сейчас время 7 часов. Видите, солнце еще за горами. Я-то встал пораньше, где-то в 6 Ну, обследовал пока берег Вот Значит, вот оно еще за горами Понимаете? То есть восход Где-то вот там он И оно сюда перейдет где-то часам Я думаю, сколько времени Ну ладно, неважно. Вот она, Катунь Бежит целую ночь Она бежит и шум, знаете, такое ощущение Что поезд где-то идет Ну, не так далеко Да, Андрей? Кажется, что поезд идет, да? Ночью. Ребята, не поверите, я ночью заставляла себя не смотреть на эту воду. Сажусь в машину, смотрю на воду. Я не могла спать. Я утром уснула только, потому что меня сотрудничает. Потому что вымолялась. Да. Я реально смотрю на воду. Думаю, господи, сейчас нас унесет с Настей. Как нас с Настя? Она построила себе такие картины. Красочные картины построила. Что она плывет по катуне плывет, тонем. В Хонде. Сам невозможно, там глубоко. Там машина будет буксовать. А наша Хонда, видите, вот тут бугорочек есть, вот, она просто так не пойдет туда. Плюс положили камни, вот здесь вот, вот здесь камешки. Плюс она на ручном тормозе, и плюс еще на парковке. Но Лариса не спала из-за этого. Потому что шумит вода. Да, вода, вода. А мне что сегодня приснилось? Какая, искали камеру, нашли какого зверя. Представляете? Мы его, конечно, отпустим. Вау! И сейчас август месяц. Представляете, ребята? Она не укусит, я надеюсь. Да, я надеюсь, тоже. Какая она укусит, она вся жидкая. Смотрите, вот она. Красавица. Смотрите, какой урок у нее. Это хвост? Это хвост? Вау. Я подумала, это рок тоже. Нет, вот голова здесь теперь. Вот, вот вот. Голова. Ладно, мы сейчас ночки покажем и отпустим ее. Сначала поджигай. Готовим кипяточек для каши. Это мало кипятка. Вот она, солнышко. 7.35 вышло из-за горы. Видите? Сразу веселее стало жить. А мы варим. Воду для каши. И тут вот мне организовали чай а, ⁇ Класс. Стала наша внучка. Нать, помаши ручкой в камеру. Воду. Воду. <с> Такая деловая. На катуне какие перекаты. Далеко. Видно, не видно будет, камера не приближает Это же экшен камера Да, конечно, красиво Но холодно ночью Вот наш лагерь Сейчас покажу вам нашу конструкцию Смотрите Вот такая вот труба Вот эта лампа паяльная Ламя поднимает наверх И тут стоит Посудина а, Скоро закипит ну вот мы и позавтракали. Такими кукурузными хлопьями, да. Кашками. Ну так ничего вроде, цытно. У нас мысли с Да. А Настя пошла отпускать гусеницу на волю. Да, отпустила. К своим. Пупсен это было или Как? Пупсинь. Пупсинь и как еще? Бупсинь. Бупсинь? Пупсень-бупсинь. Пупсень, отпустила Пупсини? Да. А вот тут Лариса уже суетится. Да, вот это холодильник. Не переживай, у нас есть вода. Он холодный еще. Так, себе или нет? Ну, холодный еще. Еще мясо есть. Тут Треть, третьи сутки, вот представляете, ну, вот и это.. И вот. То мы тут особо не, не, не клали. Не сохраняли тепло, да? Ой, холод. Да. О, яблочко можно? Да, это я всем приготовила, что мы их возьмем. На катуне. О, там камень лежит. Сколько у нас тут лежит? Неизвестно Такие пороги Моря пришел за водой ну, Чтобы руки мыть И не использовать питьевую воду Хотя тут немножко она мутноватая Какой-то известняк Или что здесь, не знаю Вот это так, вот мы собрались. Девчонки здесь тоже Поехали. собираются. Да? Настя? помоши рукой. В таком у нас состоянии наш боевой конь. Вернее, верблюд. Конь он там наверху, а это верблюд вьючный. Тащит нас. Андрей он помылся, пошел, ноги помыл. Короче, едем. Пикчеряться. Вот так. Чип чтобы вот перерода нет, нет, вот а было вот перерода Нет, Перерода. Вот. Вася, смотри, какой перерода. Цветочки там. Зелень, мелин. мелен, Зелень, мелен. Третий день нашего пути Тронулись мы э, С Катуни Вот на этой речке ночевали Все прошло нормально Правда ночью немножко прохладно Все-таки август месяц Уже сегодня седьмое, по-моему, августа Да, Андрей? Да, мы пятого выехали 6, седьмое августа утро Сейчас, наверное, часов 10 утра, да? Или сколько? 9.37 Все, едем на Марс Марс Вот сейчас сидим, рассуждаем Третий день пути, а мы едем все еще от дома В Горный, представляете Сколько здесь интересного всего Что за три дня вернее, За два дня, на третий Мы еще не доехали до туда, куда планировали А может в Монголию маханем в Монголию? Ну, ну можно а Коровка Да, коровки идут Молоко несут Вот наша жизнь, корова а вот это бизнес зарос, называется. Видимо, из-за коронавируса или чё. Там вот кафе-гостиница, наверное, все-таки работает. А вот этот бизнес почему-то плохо функционирует. Ну, далеко забрались мы, правда. Но тем не менее. Памятник истории 100 метров. Что за памятник? Памятник истории обелисков Павшим в боях за советскую власть О, Какой олень Мощный И источник Акбум Как ты будешь набирать? Вон оттуда снизу бежит А какая разница? Да, вот так вот Да нет, нормально все-таки. Ну, говорят, горный источник. Они недолго а? Вот он, памятник. Это за советскую власть. Павшим в горном Алтае, да, от басмачей. Да? Памятник Скорее всего Сейчас прочитаем Покорителем Чуйского тракта Спасибо Что тут пишут? Бюст? А, есть по Чуйскому. Есть по Чуйскому тракту дорога. Много ездит по ней шоферов. Был один там отчаянный шофер. Звали Колька его, Снегирев. Он машину трехтонную Аму, как сестренку родную любил. Чуйский тракт до монгольской границы. Он на АМА своей изучил. Все, хорош, кому надо в интернете посмотрим. Так, ну что, вот она, трехтонка, да? Так это все стих до сих пор. Все. Да ты чё, да. поэма целая. Так, а вот наша внуча. О, нифига, у нее колеса работают. Рулевое. Смотрите, крутые, а Смотри, резина хорошая. Все, заводи тогда, поехали. Гуд... Кста... Гудьер. Гудьер. <смех> Коробка правда, не работает. Гудьер. Это американская или наша? Машина? Андрей смотреть, Андрей, Настя, Настя на да, заперли же. Высота метра четыре, наверное. снегирев видите кто-то розы так конечно сделан да нормально не монументально но пойдет резина представляете гудьер гудьер ли блин резина настоящая на андрей там поснимай как Э, садись за руль! Да ладно, ничего, пусть что, стоит. Тебе нравится здесь? Да. Давайте руль Так мы сядешь. на такой ехали, вместо Хунды. Давай ты сюда сядешь, а? А что ты там снимаешь? Да, да просто дай, природу дай. снимаю. Все? Ну вот тут честно, смотри, честная скорость 60. Так, покажи. Уже стоит? А, всего? Всего, да. Ну, 50 будет ехать нормально. Коврики, все, смотрите, да, такое. Давай ты за руль сядешь, а? а? За руль. Да, я... да руль, руль, конечно, тут это. Аутентичный, так сказать. Папа, помоги мне слезть. Давай. Так, а что там написано, Андрей? Не видно. На, на шильдиках. Памятник сооружен в честь мужественных водителей, которые по Чуйскому тракту в годы Великой Отечественной войны, преодолевая трудности, перевалы и крутые повороты, возили грузы для фронта. Интересно, куда они возили грузы и откуда? Хоть бы написали, сейчас напишут, наверное. Потом для возрождения народного хозяйства работали на благо и развитие горного Алтая. Это одна из дорог, в проектировании которой я принимаю участие. Автор книги «Угрюма река». Вячеслав Шишков Чуйский тракт Это память о многих людях Которые были репрессированы И трудились в тяжелейших Условиях На, на строительстве этой дороги Чуйский тракт Это главная транспортная артерия Республики Алтай Начало строительства Конец Так, Начало строительства Что-то не пишут, двоеточие 19 век, начало, 20 век, дата сдачи в эксплуатацию 1 января 1935 года. Протяженность автомагистрали 963 километра, проходит по трем российским субъектам Новосибирской области, Алтайскому краю, Республики Алтай. Данный памятник был построен по инициативе главы Республики Алтай Александра Васильевича Бердникова чудобирников кругом и там и стеллу сделал здесь памятник его отец фронтовой водитель большую часть своей жизни провел за рулем автомобиля на чужком тракте выражение сердечной благодарности всем кто принимал участие в строительстве этого памятного объекта ну да смотрите все уже такие взрослые мужики лезут за руль интересно всем ну да это история это наша история. А, грузовичок повыше стоит, чтобы в него меньше залазило народу. Все равно, наверное, кто-то прорывается. Вот такие вот горы здесь, видите. Как тебе нравится, Лури? Мне здесь все нравится. Вот, видите. Кстати. Вот Лариса чисто случайно обнаружила, что у нее такие асменные, как сказать. Астматические приступы прошли. Да, астматические приступы. Ей из... нужен горный воздух. Вот такой вот архитектурный комплекс. Там наша. Вон вторая Honda. Это первая не наша. Honda Orchia, наша Honda Civic. Смотрите, долина реки. А тут заклеили. Я так понял, с разных стран люди приезжают И свои наклечки оставляют Или всякие там Москва Ух ты, Хонда Че здесь? Пекин, Париж, вау В 2013 году В 2019 Севастополь. А я подниму здесь до столба. Разные направления. Так, смотрите. Здесь у нас Москва. 4100. Новосибирск. 745. Горно-Алтайск. 300. Улан батор 1838. То есть Монголия. По Чуйскому тракту. И Ташанта. Вот так вот. Такой вот приграничный столб. от него такой вид открывается от столба приграничного или какого кстати мусорки смотрите какая красота ребят обалденная И речка еще там внизу И смотри, она стоит и смотрит, ну ты иди быстрее, ё-моё. Мой малыш там стоит, по-моему, свежий-свежий, да, малыш? Ну маленький ещё, не, не как запоздал, он родился. Сделано под старинную крепость, не знаю, что это такое. Ну да Сейчас едем за Акташом Акташ, такое селение Такой воздушный шар, я не знаю, что он делает здесь Никогда про них не слышал, про эти шары, что здесь шары запускает кто-то Но тем не менее, вот он, он есть Наверное, на веревке как-то поднимает аттракцион А, он крутится. Что, здесь хлеб будем брать? Озеро. Озеро. Высоты Алтая. Ну и что, даже выше а, это озера вот здесь. Остановились, как говорится, носик попудрить. Кругом вот такие скалы или как? горы скалистые смотрите вот такая панорама Там внизу речка это чуя или катунь андрей это чуя или катунь катунь река Кош-агачский район, ребята, Кош-агачский район. Это почти конечная цель нашего путешествия. Не мог не смотрить смотрите какая дорога туда-сюда -сюда. даже разметка пляж. и появились горы ближе к кошагачу которые выше облаков вот здесь вот я ты не успел заснять а вот эти достаются своими макушками до облаков снега здесь не видно а там был снег там был снег да ребята смотрите вот там облака да наверху а в них врезаются горы. Посмотрите, какая красота. Вот это горы. Это уже не один километр и не два. Это уже минимум пятерка, а то и больше. Представляете? Тучи там прям. Вот здесь мы выехали после селения Курай. Ну, как говорят, это Курайская степь. Нам показалось, что это больше на долину похоже, но тем не менее. Смотрите, Плоскогорье какое, высоко в горах. Здесь живут люди. Интересно, конечно, ландшафт поменялся. Высоченные горы, между ними такая степь. Дорога прямая, как стрела. Это вот Курайская степь. Не доезжая до Кушагач, примерно километров 30, вот такую мы нашли долинку, вот эта река. О, закрылась. Это папа меня закрыл. Река Катунь. Смотрите, здесь вот куча Андрей, костров. Но мы костер жечь не будем, у нас паяльная лампа есть. Так да потому что сюда идет дым. Вот такой лесочек, ну тут классно, конечно. И тут река как-то немножко поспокойнее Что, девочки, мальчики, мы остановились тут покушать А тут с нами, вернее, наверное, какой-то женский приход женского монастыря, не знаем кто Тоже сели покушать Вот, ну, Андрей предположил, что они должны купаться в Ну, не знаю, поживем, увидим Ждем-с, ждем-с Пацаны особенно, ждем-с Смотрите, их там раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь. У меня 10 человек. 10 на как 2. Песни? 13 голых баб. А? Не помню. Ну вот. Даже водитель, видите, мужчина отъехал от них подальше, чтобы не смущать. А мы мешаем. Какие шайтаны? Шайтан. Она с ними едет настоятельница, и она чтобы, не дай бог, чтобы не произошло грех, водитель отправил отправила туда, на пригорок. А... а что тогда он на пригорок уехал? Ну, просто, чтобы не так, девчонки, мальчишки, смотрите, сегодня третий день. Лариса подгадала еды, что нам как раз хватило на три дня. Так как у нас путешествие немножко затягивается, видите, как Настя кушает мясо, она не хочет, чтобы у нее было хороший голосок. Зачем ты бьешь по камере? смотреть на себя и смеяться над этим вот ариката я оказывается ошибся это не катунь после небольших Вчера я технических стоял, причин я сядь на, на, вот сюда сядь. Вон на этот сядь, на... вот садись да, вон он, на... Сядь, на тут у нас настя решила посмотреть чем занимается там отряд женщин. матка я хочу себе муравьевать А где ты взяла? Ой, что-то упало вот. Нет, у меня крыльев нет а -а -а. Красный муравей крыльями, да? Ты скрылишь, да? да. 16, так, вот отъезжаем мы от нашего места, стоянки Смотрите, вот такие вот столбы электропередач, линии Или связи это, я уже не знаю Свороток на ворочейся Кузлчин это так называемый Марс. Марс, сейчас посмотрим, что там за Марс. Может, все-таки это Венера.